Объявление, скажем так. Сегодня, поскольку понедельник, традиционно для этого дня состоится вебинар, правильный понедельник в 16.00 по московскому времени, в ходе которого мы разберем ту тему, которая наберет больше всего ваших голосов в сегодняшнем голосовании, которое пройдет в телеграм-канале. Будет предложено несколько тем на выбор и, соответственно, та, которая станет вам наиболее интересное, будет основной и центральный в ходе моего выступления. Очень хочется давать контент, который прежде всего соответствует вашим запросам. Ну что ж, центральное событие этой недели – это отчет по инфляции в США, который выйдет в четверг в 13.30 по GMT. Напомню, что инфляция имеет принципиальнейшее значение для Федрезерва, потому что от текущего показателя инфляции зависит решение Федрезерва по процентной ставке, от процентной ставки и решений по независимости это поведение доллара, а доллар влечет влияет на все инструменты валютного рынка форекс, то есть доллар остается основным локомотивом для всего, что происходит на валютном рынке. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 103,36. На протяжении всей, практически всей прошлой недели мы следили за тем, как индекс доллара восстанавливал свои позиции. Сначала он отбился от поддержки 104 пункта, потом протестировал сопротивление 105 пунктов и был в одном шаге от того, чтобы преодолеть сопротивление 105. 5. И я, если вернуть чуть-чуть назад, еще до выхода отчета по Non-Farm был практически уверен в том, что этот релиз сможет оказать достаточную поддержку доллару и стать причиной дальнейшего, еще более выраженного роста американской валюты. Потому что был сильный отчет по EDP, доллар на него правильным образом отреагировал, и сильная статистика по ETP была предвестником того, что и отчет Non-Farm не должен был разочаровать. По факту цифры 223 тысячи новых рабочих мест, прогноз 200 тысяч, то есть существенно выше прогноза. Уровень безработицы снизился с 3,6 до 3,5%, то есть оказался в районе э, практически исторического минимума. И на этом фоне индекс доллара камнем улетел вниз. Довольно странная динамика, вопросов больше, чем ответов, друзья, но я напоминаю вам, что наша задача все-таки смотреть на системные факторы и по-прежнему говорить о каких-то долгосрочных ожиданиях по этому инструменту. Протоколы, которые вышли на прошлой неделе, подтвердили, что ФРС по-прежнему не видит достаточно убедительных доказательств того, что инфляция снижается. И то есть, точнее, что инфляция и факты ее снижения стала устойчивой тенденцией. То есть Федрезерву необходимо еще несколько отчетов по индексу потребительских цен, чтобы понять действительно действительно ли индекс потребительских цен в перспективе какого-то времени приблизится к целевому ориентиру в 2%. Пока что такой уверенности у регулятора нет. И по этой причине Федрезерв считает, что повышать ставку, Необходимо. И дальше ни один из голосующих членов ФРС не считает целесообразным на текущем этапе отказываться от жесткой монетарной политики, уж тем более начинать смягчать режим, то есть снижать ключевую ставку. Ключевая ставка не достигла ограничительного уровня, тормозящего экономику и охлаждающего потребительскую активность, а значит в перспективе ближайших месяцев по-прежнему имеет все основания, все шансы, друзья, чтобы с текущих 4,5% процентов, добраться до 5 и выше. Я думаю, что где-то ФРС возьмет действительно паузу в районе 5, 25, 5 и 5,5 процентов. Но до 5,25 даже, собственно, нужно еще дойти, это как минимум еще 2-3 заседания повышения ставки подряд. Для меня такой сценарий является наиболее предпочтительным. Я считаю, что первый квартал мы все-таки еще поработаем с идеей потенциально крепкого доллара. Я давно выбрал для себя тактику действий по индексу американской валюты и, честно говоря, даже несмотря на то, что индекс доллара свалился с 155 к тем уровням, с которых мы начинали этот год и которыми заканчивали прошлый, я не очень расстроен, потому что в целом понимаю, что фундаментальный фон на стороне покупателей и есть еще порох в пороховницах, есть еще возможность для роста этого инструмента. Золото 1876. Данные по индексу рыночных настроений сейчас просто невероятно я никогда не видел такой расстановки такого позиционирования на трейдеров а на финансовом рынке 88 процентов трейдеров сейчас золото шарти 12 покупает рынок идет разумеется по пути наименьшего сопротивления в данном случае это движение вверх поэтому с большой долей вероятности допускаю что уже в рамках текущей торговой сессии мы можем протестировать сопротивление психологическое 1900 долларов за тройскую функцию где уже можно будет снова еще раз внимательно осмотреться оценить дальнейшие перспективы рынка драгоценных металлов и принять для себя решение, стоит ли держать длинные позиции, либо занять выжидательную позицию. Те, друзья, кто из вас сделки не открывал ранее, может быть сейчас не самая подходящая, подходящая возможность и условия для этого, потому что золото очень сильно восстановилось. Но те, кто держит длинные позиции, считайте, что текущее позиционирование – это прям дополнительный ветер в паруса, последующего роста рынка драгоценных металлов. Нефть 7949, в районе 80 долларов бренда топчется. Краткосрочный потенциал за продажами, потому что запасы в США растут, китайская ковидной тема не отступает, еще и намерение перевести поставщиков Пессийского залива в юань. Это негативные факторы, но долгосрочно я покупатель в отношении бренда и WTI, но считаю, что идеальные возможности и уровни для входа в длинные позиции находятся в районе 70-70. 5 долларов за баррель. То есть, краткосрочно рекомендую шортить, где уже искать точки для уровня для покупок. Доллар иена 131.71, по-прежнему потенциал теста поддержки 130 высок. Мы ждем заседания Банка Японии 18 января, которое состоится, и вполне возможно еще один сюрприз, потому что Банку Японии ну, необходимо уже признать, что инфляция выросла сильно. И это уже не дефляционные риски, инфляция растет уже стабильными темпами. И, в принципе, можно сказать, что Банк Японии сейчас совершает ту же самую ошибку, что некоторое время назад совершал Федрезерв, который не признавал, что инфляция стала самоподдерживающим таким механизмом и долгое время считал, что пройдет немного времени, и, соответственно, индекс потребительских цен пойдет на спад. Но этого не произошло, и мы помним, что Федрезерву пришлось в пожарном режиме включать жесткую монетарную политику и активно повышать процентную ставку. Потенциальное то же самое может произойти и с японским регулятором. Я заранее вас к этому готовлю, потому что Банк Японии еще не отказывается от мягкой экономической политики. Но, на мой взгляд, должен это сделать. Но когда появятся первые... Серьезные сигналы того, что нужно менять вектор и подход к монетарной политике, японская э, валюта станет э, одним из самых динамично растущих инструментов. В принципе, за последние недели мы видим то, что иена действительно очень неплохо укрепилась. Но я думаю, что э, мы как минимум сможем э, заговорить о локальной о перекупленности иены только лишь после э, теста поддержки 125 иен за доллар. Сейчас э, э, до этого уровня еще почти 700 пунктов, поэтому я рекомендую присматриваться к коротким позициям и еще одна валютная пара доллар канадец 134 текущей котировки очень сильный рынок труда в пятницу количество новых рабочих мест 104 тысячи прогноз был 8 тысяч уровень безработицы снизился с 5,1 до 5 процентов и после Этих данных еще в купе с отчета по инфляции, довольно неплохим вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании 25 января сейчас составляет 80%. На этом фоне канадский доллар может неплохо укрепиться. Поэтому с текущих 1.34 я рекомендую шартить пару доллар в Канаде с целями 1.32. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!